Дорогие вартовчане, поздравляю вас с наступающим праздником Днем Победы. В преддверии праздника проходит всероссийская акция Общероссийское исполнение песни «День Победы. Окна Победы». Прошу вас 9 мая в 19.00 выйти на балконы, открыть окна и спеть эту песню. И я также присоединюсь к этой акции вместе с вами.